Меня зовут Андрей Белюанцев, я занимаюсь статическим анализом и оптимизацией программ. В этой лекции мы продолжим материал вводной лекции по статическому анализу, поговорим про уровни статического анализа, какие алгоритмы анализа работают на каких уровнях, как они реализуют те концепции, о которых мы говорили в предыдущих лекциях, проведем некоторые примеры ошибок и в конце опишем популярные критические типы ошибок. Уровни статического анализа привязаны к различным построениям программы и к тому, как программа меняется в ходе компиляции. Если мы рассмотрим стандартную схему компиляции программы, когда исходный файл программы разбирается на токены, потом из этих токенов конструируется после синтаксического анализа абстрактно синтаксическая дерево это представление программы, максимально сохраняющей информацию об исходном коде программы и показывающее связь между синтаксическими конструкциями программы. После этого выполняется. Генерация промежуточного представления, которое обычно более низкого уровня и удобно для проведения трансформации над программой и для ее оптимизации. И после этого выполняется генерация исполняемого кода. Если на эту схему наложить э, понятие статического анализа, то анализ токенов, то есть представление, которое получается после статического анализа, выполняется редко только для поиска совсем специфических ошибок. И поэтому первым уровнем статического анализа мы будем считать анализ абсолютно токсического дерева на нем наиболее удобно искать ошибки, которые связаны именно с синтаксисом программы. Более глубокие уровни анализа — это анализ потока данных и потокочувствительный анализ и прочие, которые мы рассматривали, удобно выполнять на промежуточном представлении, которое более простое и более низкого уровня. Такой анализ мы будем называть анализом второго уровня — это анализ потока данных и прочий анализ, выполняющийся внутри одной функции программы. И Самый глубокий анализ выполняется над всей программой, когда внутреннее представление всех функций программ состыковывается в одну большую структуру данных. Об этом мы поговорим на следующих слайдах. промежуточная последняя программы может получаться как из исходного кода, так и восстанавливаться из более низкого уровня из бинарного кода. Этот маршрут используется для выполнения статического анализа бинарного кода. Однако Алгоритмы статического анализа обычно разрабатываются с учетом того, что внутреннее представление программы получается из исходного кода. И для работы над таким специфическим внутренним представлением восстановленным обычно требуется дорабатывать эти алгоритмы. Такой подход также встречается, однако требуют дополнительных усилий в его реализации. Анализ апостатного статического дерева также используется в компиляторе. Предупреждение, выдаваемое таким анализом, известным программистам как предупреждение компилятора. В компиляторы реализуются таким образом предупреждения, насчет которых есть некоторый консенсус среди программистов и среди разработчиков о том, что это наиболее частые ошибки кодирования, наиболее часто отращающиеся ошибки, и их целесообразно искать в инструменте, которым пользуется максимальное количество людей. Поэтому такие ошибки сразу реализуются в компиляторах. Также есть некоторые тонкости стандартов и диагностики, которые требуются искать, и они также реализуются в компиляторах как предупреждения. Если же необходимо искать некоторые специфические конструкции, для которых нет кон такого консенсуса, либо есть определенные стандарты дополнительных к стандартам языка, которые нужно проверять, то такого типа ошибки реализуются в отдельных инструментах статического анализа, обрабатывающие э, программы на уровне абстрактно-сантастического дерева. Примеры таких э, инструментов и ошибок мы рассмотрим на следующем слайде. Итак, отдельными инструментами абстрактно-сантастического дерева, как правило, появляются следующие типы ошибок. Это некоторые сборники козирования, ставящие себе целью обычно отсечь программистов от опасных свойств языка, либо, если есть большая крупная организация, она может разработать свои козирования. Бывают параллоказирования определенной отрасли, типа представленных на слайде. Такие ограничения не проявятся в компиляторах, а появляются отдельными инструментами, поскольку они недостаточно популярны для того, чтобы быть исключенными как предупреждение компилятора. Аналогично есть стандарты по безопасному козированию, которые также представляют из себя Набор правил, сводящийся к запрету использования определенных конструкций. Такие конструкции могут быть представлены в виде шаблонов на абстрактных синтаксических деревьях, и соответствующий анализатор может помочь в соблюдении этих правил, запретив использование таких конструкций. Наконец, есть отдельные часто встречающиеся ошибки программистов, которые не включены в какие-то сборники стандартов, но которые по тем или иным причинам хочется искать. Пример также проведен на слайде. Если эти ошибки могут быть сформулированы как шаблон на абстрактном синтаксическом дереве, то они также включаются в те, которые реализуются анализаторами на этом уровне. Так, на примере мы видите ошибки, связанные с некорректным потреблением оператора сайзов. Важно отметить, что синтаксически это абсолютно корректный код, и компилятор не на что здесь давать предупреждение. Однако код очень подозрительный, потому что в первом примере оператор сайзов применяется к результату оператора взять адреса, что обычно не делается. В втором примере... Оператор из АЗОВ применяется к результату адресной арифметики. Наверное, программисты имел в виду взять оператор из АЗОВ от массива. Такие случаи обычно находятся анализаторами работающего уровня абстрактности токсического дерева. Как могут быть найдены такие примеры? В зависимости от языка и от инструмента, инструмент анализа предоставляет некоторые интерфейсы обхода абстрактности токсического дерева и реакции на определенные конструкции. Программисту необходимо поделиться с тем, какие ошибки он ищет. Сформулировать эти ошибки в виде запрета на определенной конструкции, вот в нашем случае это взятие оператора связов от оператора адреса или взятие оператора связов от результата адресной арифметики и с помощью предоставляющих интерфейсов написать, что такие ошибки, такие конструкции являются запретными в анализаторе. Это достаточно простой процесс, и анализаторы, как правило, поддерживают десятки или сотни подобного рода запретов и подобного рода шаблонов. Также важно отметить, что такие ограничения специфичны для языка. Для языков например, C++ и языка C-Sharp есть разные инструменты, которые позволяют реализовывать подобные ограничения. Однако анализ абстракций статистических зеев недостаточно для поиска критических ошибок. Для этого нужно знать не только то, как записана программа, ее синтаксис, но и знать, как текут и изменяются значения переменных программы. Этим занимается большой блок алгоритмов анализа, который называется «Анализа потока данных». Анализы потока данных работают на представлении, прежде всего, которое называется графом потока управления. Граф потока управления представляет из себя что-то похожее на блок-схему функции программы, в которой последовательно выполняемые участки, называемые базовыми блоками, соединены переходами, соответствующими переходам управления. На данном слайде показан пример Графф потока выполнен для постой функции, и остальные анализы потока данных выполняются на этом внутреннем представлении. Формальная постановка задачи анализа потока данных представлена на слайде. Говоря простым языком, в анализе потока данных нам нужно найти некоторые свойства переменных. Например, рассмотрим нами примере разнообразия нулевого указателя. Нас интересует свойство указателя, то мы равны не нулю или нет. После того, как мы поделились набором свойств, необходимо задать так называемые передаточные функции. Это то, как меняется свойство программы при прихождении через какую-то точку. Например, если у нас есть инструкция при нулю у некоторого указателя, неважно, что было с указателем до этой инструкции, после он будет точно равен нулю. Такое формальное задание есть передаточная функция. После того, как мы задали передаточные функции о всех точках программы, нам нужно определить то, как изменяются свойства, отслеживаемые нами при их слиянии потока управления. Например, если у нас по одной ветке ветвления указатель всегда равен null, а по другой ветке ветвления указатель всегда не равен null, то после слияния мы сможем только сказать, что когда-либо указатель был равен null, и соответствующим образом отразить это в свойствах. После того, как мы записали все свойства программы везде передаточных функций, выразили все, что происходит в точках слияния и разделения потока управления, получается некоторая система уравнений. Решая ее, мы получаем информацию о том, как Свойства программы наблюдаются в каждой точке программы и можем использовать эту информацию для поиска ошибок. Абстрактная интерпретация — это популярный вид анализа потока данных, в котором анализатор имеет дело не с конкретными значениями входных данных, а с некоторыми абстрактными значениями. На рисунке представлен вариант, когда есть много траекторий выполнения программы, связанных с какими-то конкретными значениями. Анализатор не может судить об этих траекториях по отдельности. Это было бы слишком долго и дорого. Поэтому выбирается некоторая абстракция, которая представляет только те, свойства значений входных данных, которые нам важны. И она выбирается так, чтобы накрыть все возможные траектории. Таким образом, правильно выбранная абстракция позволяет нам сэкономить на ресурсах и добиться того, что мы не пропускаем никаких ошибок. Возможно, будут ложные срабатывания. Чем грубее абстракция, тем больше будет ложных срабатываний. Чем точнее абстракция, тем больше будут вычислительные ресурсы, которые требуются на ее поддержку, и тем точнее будут результаты анализа. Например, если нам нужно проводить анализ выражений, которые связаны с вычислением квадратного корня, требуется, чтобы аргумент таких выражений был неотрицательным, нам достаточно отслеживать знак целочисленных переменных. То есть абстракция конкретного значения будет состоять в том, что мы отслеживаем только знак. Это очень грубая абстракция. И такой анализ, построенный на абстрактной интерпретации, будет иметь большое количество ложных срабатываний. Однако мы можем уточнить абстракцию и отслеживать не только знак, но и интервалы значений переменных, пример которых мы приводили в другой лекции. Такая абстракция тоже будет участвовать в абстрактной интерпретации, она будет требовать большей усилий, но зато она будет давать меньшее количество ложных срабатываний. Символное выполнение — это популярный подход к тестированию, который также может использоваться и для статического анализа. Идея заключается в том, что конкретные входные данные заменяются на символные выражения, символные переменные, и через эти переменные выражаются остальные переменные в программе в каждой точке программы. Немножко похоже на то, как строится уравнение в школьных курсах алгебра. В каждой точке программы, через эти символы входные переменные, выражаются остальные значения программы, и также строится формула, которая называется призрекатом пути. Это логическая формула, которая показывает условия, которые нужно выполнить, чтобы достичь каждой точки программы. Если выполнение проходит через некоторое ветвление с некоторым условием, то символное выполнение продолжается независимо по обеим веткам условия, и в предикат пути приписывается условие либо его отрицание, соответственно, на true и на false ветках ветвления. Таким образом, символы выполнения можно использовать для построения чувствительных путям анализа. В итоге получается в каждой точке программы некоторое набор логических формул, описывающих нужное нам значение переменных. И для того, чтобы их узнать, Необходимо решить эти формы, для чего используются отдельные инструменты, называемые smt решателями На рисунке представим пример использования сильного выполнения. У нас есть функция fu, с двумя параметрами a и b, которые будут нашими сильными переменными. В функции еще есть переменные x, y, значения которых мы будем выражать через значение переменных a и b. Есть условия, и в строчке 8 есть некоторая проверка того, что разность x минус y не равна нулю. Например, такое условие может быть сгенерировано анализатором, когда он видит деление на разность x-y. минус Соответственно, ему хочется проверить, что x-y минус не а 0. Вот. Рассмотрим все пути выполнения через эту функцию. В первом пути выполнения у нас примерно а равно нулю, Соответственно, мы условие в строчке t будет ложным. Мы не зайдем в это условие и управление сразу перейдет на строчку 8. Значение переменных x-y в таким случае у нас задано заранее в точке 2. У нас x1 и y0, разность x-y сразу видно, что не равна нулю. Таким образом, на данном пути ошибки нет. На втором пути выполнения переменное значение переменной a не равно нулю, значение переменной b равно нулю, то есть мы заходим в первый условие в точке 3, но не заходим в второй условие в строчке 5. Мы выполняем вычисление выражения y равно 3 плюс x в строчке 4, вычисляем y равным 4 и сразу после этого в точку 8. В этой строчке мы вычисляем разницу x-y, минус она оказывается равна минус 3, таким образом она тоже не равна нулю. Данный путь также не является ошибочным. И в третьем исследуем пути, когда у нас на строчке 3a не равно нулю, на строчке 5b равно нулю, мы проходим по обеим истинным веткам ветвления и выполняем, собственно, всю функцию. В этом случае у нас на строке 4y по-прежнему равен t плюс x, то есть y равен 4. На строке 6 мы вычисляем x как 2 умножить на a плюс b, b в нашем случае равно 0, поэтому x равен 2a. И таким образом в строке 8 мы приходим к формуле, выражающей разность переменных x минус y, как формуле 2a минус 4. Наша задача понять, может быть ли 2 минус 4 равно 0 или нет. Данный вопрос обычно решается через вызов SMT-решателей, так как это уравнение очень простое, то они сразу дают ответ в том, что a равно 2, и таким образом мы находим входные данные, на которых происходит ошибка в данной функции, то есть a равно 2, b равно 0. Симульное выполнение является частичным путем анализом и поэтому требует большое количество ресурсов. Мы видим, что мы исследовали каждый путь выполнения отдельно. На практике это приводит к тому, что симульное выполнение требует большое количество ресурсов. Такая проблема называется взрывом сложности или path explosion. Разные анализы эту проблему решают по-разному. В динамическом анализе суть подхода к динамическому симульному выполнению заключается в том, чтобы выбрать стратегии обхода, пути в плане таким образом, чтобы найти как можно больше ошибок. В статическом же анализе чаще всего используется техника, которая называется объединением состояний. При слиянии потока управления, в отличие от потока чувствительного случая, когда точность анализа теряется, и, как мы видели, мы вынуждены, например, говорить, что переменная может быть равна нулю, а может быть и не равна нулю, в случае символьного выполнения и объединения состояний мы строим сложную формулу с использованием правдой дизъюнкции, которая точно описывает, что произошло на каждом из путей. В результате получается большая сложная формула, но одно состояние. Эта формула в дальнейшем может упрощаться для того, чтобы строить более грубую модель и таким образом мешать задачи масштабируемого статического анализа. Но объединение состояний — это основная техника символенного выполнения, которая применяется во всех статических анализаторах. До сих пор мы рассматриваем гритмы анализа, которые работают внутри одной функции. И символьное выполнение, и итеративный анализ потока данных работали с графом потока управления внутри одной функции. Однако сейчас нам нужно анализировать программу, которая состоит из нескольких функций. Мы уже знаем, что для того, чтобы находить критические типы ошибок, нужно учитывать связи между функциями. Такой анализ называется межпроцедурным, и при его разработке встает ряд проблем. Во-первых, нужно построить новую функции представления. Такое представление называется графом вызовов. Граф потока управления одной функции не дает нам э, понятие о том, как функции связаны друг с другом. Нам необходим новый граф, в котором вершинами будут являться функции, а дугами будут являться связи между ними это связи по вызову. А Во-вторых, остро стоит проблема масштабируемости, о которой мы поговорим дальше. В программе могут быть десятки тысяч функций, соответственно, десятки тысяч графов потока управления и остальных структур данных, про которых мы рассказывали. Эти структуры данных нужно связать друг с другом. Межпроцедурные анализы, они связываются через обработку инструкции вызова в ходе внутри процедурного анализа. Проработка инструкции вызова встает ряд вопросов. Во-первых, какая функция конкретно вызывается. Если функция fu вызывает функцию bar, то в проекте может быть несколько функций bar с одинаковым названием. Нам нужно решить, какая конкретно функция должна быть вызвана. Во-вторых, функции могут вызываться не по имени, а по указателю. При статическом анализе очень тяжело понять, чем могут быть равны указатели, указывающие на функции. У такого указателя может быть несколько целей. Соответственно, вызов может соответствовать вызову нескольких различных функций из программы. Нам нужно определиться, что делать в такой ситуации. И в-третьих, при обработке инструкции вызова важным случаем являются вызовы внешних функций. Внешние функции — это функции, которые не содержатся в анализируемой программе. Например, это функции стандартной библиотеки языка. Для таких функций мы не знаем ничего. У нас нет их тел, у нас нет граф потока управления, мы не можем их проанализировать, но нам нужно учитывать их влияние при анализе всей программы. Эту проблему нужно как-то решить для того, чтобы иметь возможность построить рабочий межпроцедурный анализ. Первым методом, который приходит в голову при построении межпроцедурного анализа, является объединение графопотоков потоков управления. Действительно, если у нас есть граф поток управления для каждой функции, то можно объединить все такие графы потоков управления в один большой суперграф, отобразить связи по вызову на этом графе и вставить инструкции присваивания формальных параметров фактически для того, чтобы отобразить конкретные инструкции вызова. И анализировать такой получившийся большой граф поток управления обычным образом. К сожалению, у такого подхода есть две большие проблемы. Первая проблема, конечно, это масштабируемость. Если у вас программа состоит из десятков тысяч, сотен тысяч и часто миллионов функций, то получившийся большой граф не влезает ни в какую память, и анализировать его становится очень долго и неправильно. Так, проблема заключается в неточности. На таком большом графе появляются нереализуемые пути, когда при вызове некоторой функции возраст управления, Происходит не в ту точку, из которой произошел вызов, а в некоторую другую точку вызова этой функции. На обычном графике потока управления такое ограничение отрабатывать невозможно. Поэтому из-за проблем с масштабируемостью, из-за потерей точности, такой метод обычно не используется или используется только в исследовательских целях. Следующим методом организации межпроцедурного анализа является встаивание или инлайнинг. Если у нас функция А вызывает функцию Б, мы, как и при оптимизации в компьютерах, просто встраиваем тело функции Б в функцию А. И таким образом тоже формируем большой граф поток управления, который можно анализировать. Если функция b вызывается 10 раз, то нам нужно 10 раз встроить тело функции b в другие функции и, соответственно, получить 10 ее копий. Такой большой граф не обладает теми проблемами с точностью, которые есть в предыдущем методе, однако он все еще обладает большими проблемами по ресурсам. Получившийся граф очень тяжело анализировать из его размера. Для того, чтобы обойти частично эти проблемы, можно ограничить число копий, которые э, получают функции при вставивании. Например, объединить похожие контексты вызова, считать различными только те контексты, которые различаются в последних двух, трех или пяти, например, вызовах, и для них будут разные копии встаивания, а для всех остальных контекстов будут одинаковые копии. Можно построить и другие способы ограничения встаивания, другим образом сгруппировав контексты вызовов. В объект-нативных языках так делается по типу объектов, в другие, применяются и некоторые другие методы. Однако на практике этот метод все равно не масштабируется так хорошо, как хотелось бы, и применяется метод резюме, о котором поговорим дальше. Самым популярным методом выполнения в процедурного анализа является метод резюме. По-английски эта структура данных еще называется summary. Резюме функции — это структура, которая в кратком сжатом виде описывает результаты вызова, от вызова функции на э, ее окружение. Например, в резюме функции может быть записана информация о том, что функция разыменовывает свой первый параметр при условии, что второй параметр больше нуля. Или какая-то другая сложная информация, которая важна для статического анализатора. Идея метода заключается в том, чтобы при встрече инструкции вызова Функции, для которой было построено резюме, нам не понадобилось бы анализировать тело этой функции, а понадобилось бы только посмотреть резюме. В связи с этим возникают следующие проблемы. Во-первых, что туда записать, потому что резюме должно быть краткой и компактной структурой данных. Мы не должны иметь необходимость лезть опять в тело функции. Для больших программ, для которых важно построить масштабируемый анализ, огрубление резюме необходимо для того, чтобы добиться масштабируемости. Соответственно, с округлением информации, которая сохраняется в резюме, связанной и потеря точности. Во-вторых, если строить все резюме, то понятно, что вызываемая функция должна анализироваться раньше вызывающей. В Вы взяли только один раз. Мы не должны возвращаться к анализу вызываемой функции. Следовательно, у нас возникает проблема при анализе рекурсивных функций. Если у нас есть прямая либо косвенная рекурсия, мы не можем выставить порядок анализа, при котором вызываемые функции всегда анализируются раньше вызывающих. Таким образом, нужно разорвать циклы рекурсии и заставлять какие-то функции анализироваться раньше за счет потери точности. Тем не менее, несмотря на его недостатки, метод резюме является единственным надежным способом построения масштабируемых статических анализаторов. Для того чтобы обработать вызовы внешних функций, анализатор должен получить информацию об их поведении. Эта информация не может взяться из исходного кода таких функций, поскольку она недоступна. Следовательно, необходимо предоставить способ записать эту информацию в понятном для анализатора виде. Такой способ называется спецификациями, часто также используется термин аннотации. Это запись, понятная анализатору тех свойств функции, которые нужны для дальнейшего анализа. На рисунке привезен пример спецификации функции fopen. Это функция стандартной библиотеки C. В данном случае анализатору важно знать, что память, которая защищает эта функция, инициализируется функцией, она инициализируется как указатель так и то, на что указывает этот указатель, и то, что функция fopen — это функция класса захвата ресурсов. То есть эта функция выделяет новый дескриптор файла, который потом в дальнейшем может быть освобожден. Эта информация понадобится для поиска ошибок утечки ресурсов и для поиска ошибок разменывания нулевого указателя. Необходимо отметить, что при разработке статического анализатора значительные усилия уходят на спецификацию внешних функций для языков, особенно для языков с большими стандартными библиотеками и для популярных библиотек. Поэтому часто также даются возможность для пользователей специфицировать свои библиотеки, которые не были специфицированы авторами статического анализатора. В описанных алгоритмах анализа необходимо добиться масштабируемости для анализа больших программ. Для этого приходится идти на компромиссы при разработке этих алгоритмов. В частности, необходимо углублять некоторые структуры данных, сохранять меньше информации, а на некоторых участках программы считать меньше информации, чем хотелось бы. Некоторые резюме того, что происходит в разных видах анализа, указано на этом слайде. Например, частые проблемы возникают при анализе различных итераций цикла, так как в цикле может быть много итераций, мы не можем вычислять информацию для каждой итерации, поэтому чаще всего вычисляется информация для нескольких первых и последних итераций цикла. Аналогичные проблемы возникают при отслеживании сложных межпроцентурных зависимостей. Если нам нужно отследить поток данных через большое количество вызовов, то по ходу обработки этих вызовов по необходимости приходится огрублять информацию, сохраненную для отслеживания значений переменных в этом потоке данных. Аналогичная ситуация возникает при отслеживании значений в памяти. И, наконец, упомянутые свойства анализа межпроцедурного на... с использованием резюме, когда мы анализируем программы с рекурсией и вынуждены развивать цикл рекурсии, это один из источников ограничения анализа, который... на который приходится идти для того, чтобы построить мы что -то берем процедурный анализ на основе резюме. Теперь рассмотрим основные типы критических ошибок, которые популярны и которые часто находятся статическими анализаторами. Начнем с самого первого типа, который мы уже проговаривали, это разменывание нулевого указателя. Пример ошибки с разменыванием представлен на слайде. На этой примере мы заодно поймем, как обычно выглядит сообщение об ошибке в статическом анализаторе. Часто бывает так, что мы можем в какой-то ошибке выделить место возникновения ошибки, которое на слайде описано как исток, и место проявления ошибки, которое на слайде описано как сток. Место самой ошибки, которое может рапортовать статический анализатор, может быть как связан со стоком со стоком, так быть отдельными. Статический анализатор обычно рассказывает про место возникновения и проявления ошибки, а также пытается строить трассу от истока к стоку. На рисунке справа мы видим, что есть сообщение об ошибке. Указывается место ошибки, в данном случае это стака 13, указывается исток ошибки, то есть место возникновения ошибки, где была перемена, в нашем случае, сравнена СНАЛ это строка 11, и где было разоминование переменной, которое привело к ошибке, это строка ты другой функции. Данный кусок кода взят из реального проекта Android 5.0. Этот код показывает пример разменования нулевого указателя, который мы уже видели. Это один из самых распространенных типов ошибки, которые приводят к военному останову программы. Другим распространенным типом ошибки являются ошибки, связанные с управлением памятью. Это совершенно разнообразные ошибки, обычно происходящие из-за того, что указатель на память используется после того, как он освобожден, или указатель освобождается в два раза, или происходит утечка памяти. На слайде мы видим несколько типов дефектов, самых популярных. Самый критический дефект из этих — это использование указателя после его освобождения, поскольку он может привести к уязвимости. Другими типами являются утечка памяти и освобождение памяти, которое не находится на куче. Приведен пример кода, на котором видна такая проблема. В данном случае это утечка памяти. В строках 9 и 10 у нас два выделения памяти, а в строке 12 у нас освобождение. Но условие в строке 11 оно неправильное. И в некоторых случаях освобождение не произойдет. Это пример типа дефекта, который называется утечка памяти или маморелик. Отдельным типом ошибок управления памятью являются ошибки некорректного доступа к памяти. Как правило, они известны под названием переполнение буфера, по-английски буфер overflow. Иногда еще выделяют отдельный подтип переполнения, это буфер underflow. Эти ошибки очень опасны, поскольку выход за границы массива часто приводит к уязвимости и к перехвату управления. На слайде представлен самый простой вид переполнения буфера, когда у нас есть цикл, проходящий по массиву, и в последних операциях цикла обращение к массиву приводит к тому, что мы выходим за границы массива. Эти ошибки очень сложны для поиска, поскольку нужно оценивать как размер массива, так и индекс массива, так и то, куда указывает указатели, которые заменуются при доступе к массиву. То есть есть три независимых вещи, которые должен правильно оценить анализатор, чтобы выдать предупреждение о переполнении буфера. Другие типы ошибок, проведенные на этом слайде, в частности, когда разминуется не массив, когда используется неправильное проведение типов, они не так критичны, однако тоже считаются ошибками данного типа некорректного работы с памяти. Ошибки арифметических операций, которые являются критическими, прежде всего связаны с смешиванием знака и знака арифметики. Такое смешивание часто приводит к слочисленному переполнению и, в свою очередь, к некорректному доступу к памяти или к переполнению буфера, в том случае, если переменная, которая переполнена, используется в качестве индекса массива. На проведенном слайде мы видим похожую ситуацию. У нас есть функция с беззнаковым параметром index, однако для доступа к строке str используется знаковый параметр pos. После описания беззнакового параметра index знаковый параметр pos, знаковый параметр увеличивается, в этом точке может возникнуть целочисленное переполнение, которое приведет стесле, к переполнению буфера STER. Поэтому важность э, поиска слочисленного переполнения в том, что эти ошибки также могут привести к уязвимостям. Однако их поиск часто бывает затруднен, потому что сложно достаточно точно отследить э, значение слочисленных переменных, связи между ними и операции, которые с ними выполняются. Отдельным видом ошибок являются ошибки, которые проявляются в многопоточных программах при многопоточном программировании. Как правило, они связаны с неверным использованием так называемых локов, то есть это мютексы, либо другой подобной типа структуры данных. Неправильное использование приводит к дедлокам, то есть взаимной блокировке. Часто также происходит двойная блокировка одного и того же мютекса, может происходить утечка мютексов. На слайде приведен классический пример взаимоблокировки, когда две функции блокируют два мьютекса в разном порядке. К сожалению, такие ошибки плохо поддаются поиску статическим анализом, поскольку указанные нами методы судят в основном о значениях переменных. В нашем же случае для поиска ошибок многоточных нужно судить о правильном порядке выполнения некоторых операций. Как правило, строятся дополнительные внутренние представления, дополнительные графы блокировок и пытаются найти ошибки на данных графах. Однако наилучшим методом поиска ошибок в многоблоточных программах является динамический анализ. Тем не менее, статический анализ и эти дополнительные внутренние представления также применяются. Отдельным артемным видом ошибок, которые ищутся статическим анализом, являются ошибки, связанные с использованием чувствительных данных или так называемых непроверенных данных от пользователя. Английский термин это анализ Analysis, Stainted Input. Ошибки связаны с тем, что некоторые входные данные, которые получены от пользователя, недостаточно проверяются, недостаточно обрабатываются и потом используются в частичных местах программы. Например, вводимые индексы строк, вводимые размеры используются для индексации массивов или подобных вещей, что недопустимо, поскольку пользователь может ввести любые данные. И непроверенные такие, такие операции могут привести к припалению буфера. На картинке у нас сами есть пример кода, когда с стандартного потока ввода вводятся символы. Эти символы сразу используются для индексации массива размером в 32 байта. Однако введенный символ может быть любого значения, в том числе и происходящего 32. И поэтому из-за того, что непроверенный ввод в строке 4, сразу используется в статье 5, возникает ошибка непроверенного ввода. К сожалению, очень сложно так же, как и в случае ошибок многопоточных программ корректно искать ошибки, связанные с проверенным вводом с статическим анализом, потому что требуется очень точно следить поток данных, которые вел пользователь, через всю программу. А эти ошибки являются критичными, поскольку, как правило, все они могут проводить к уязвимости. Поэтому существует большое количество детекторов статического анализа, связанных с различными частями, различными видами этих ошибок. Это чувствительные данные, используемые в качестве индексов, Массивы частичные данные используют в качестве строк и так далее. Последним видом критической ошибки, которую мы рассмотрим, это ошибка использования неинтилизированной переменной. С одной стороны, эта ошибка достаточно опасна, поскольку именно через использование неинтезированных переменных часто происходит взлом программы и ошибка становится уязвимостью. С другой стороны, Нахождение ее достаточно сложно, поскольку нужно очень точно учесть все возможные пути, на которых переменная инициализируется, то есть поиск таких ошибок сопряжен с большим количеством ложных срабатываний. Критичность этой ошибки такова, что даже в обычных компьютерах есть какие-то простые детекторы, которые позволяют простые случаи такой ошибки найти. В нашем случае на слайде приведен достаточно простой пример, когда есть некоторая переменная, которая никак не инициализируется, передается в функцию, но она все еще инициализирует, а потом она используется в таких 14 возможно без инициализации. Поиск таких ошибок является одним из важных частей статического анализа, и почти все популярные статические анализаторы содержат детектор ошибки неинциализированных перемен. На этом мы завершаем наш обзор методов статического анализа и типовых ошибок, и дальнейшие лекции будут посвящены практическим аспектам применения статических анализаторов. Спасибо за внимание.